то не пошел. Вот, пошел, все, пошел. Маринка сосульку ест. Вкусненько? Вкусненько. Федя, сними перчатку. Мне надо увеличить. Да мою, пожалуйста, сними. Спасибо. Мало стой, я тебя снимаю. Мариночка, что ты делаешь, девочка моя? Так Ванька делает то же самое, втихаря. Ваня! Дай я тебя сниму, покажи сосульку. Он ну иди сюда, дай я вас с Мариной вместе сниму. Лёха Лёха. Я вас вместе сфотографирую. Сосулька еды. Лёша, иди к Марине и вас сфотографирую. Так еще один там с сосулькой Лешечка. Иди сюда я вас фотографирую? Давай вставай-ка, вставай, Марина. Да. Я вспоминаю свое детство, то же самое делаю. Ой, как вкусненько, да, Ваня? Ага, куда забрали, котят с волочуги. Бедная кисенька. Киса. Котят зовет. Котят а Котята пошли. Бедная кисуля. Плачет. Котят забрали. Она что-то к Боре обращается. Боря. Сосулька, да. но ну, кушай. Сейчас, а я тебя сниму. Вкусненько? Марин, отчетка, леденец? Марин, иди сюда. Там я. Дай я тебя вот так еще сфотографирую. Вкусненько? Вкусненько. да что у тебя в руках? Ох ты ж, епарость. У тебя две сосульки? Три. Три. три. Было три, осталось две? Осталось да. од... одной.